Самая простая, самая понятная модель, по крайней мере, вот мы с этого начинали давно-давно, это модель именно взаимосвязи процессов техобслуживания ремонта с производства. Есть, соответственно, оборудование, производственное оборудование, станки, инструменты, линии технологические, на входе сырье, на выходе продукция, и, соответственно, это оборудование генерит, поток отказов, и задача всей системы ТАИРа это обеспечить поток восстановления, то есть именно некие работы предупредительные либо по отказу для восстановления работоспособности этого оборудования. Все-таки есть множество факторов, внешних, внутренних, которые влияют на эту простую систему.